Добрый день дорогие друзья, на связи Алекс Новиков и в этом видео я хочу показать вам как сделать автошип компании Brian Abandon, если у вас есть деньги на вашем личном счете. Вы берете номер своего ID адреса, вот здесь сверху, копируете, заходите, нажмите здесь и далее вставляете свой ID адрес в строку ввода. После этого вам необходимо выбрать вот здесь «Заказать товар. Нажать продолжить. Выбираете количество товара, одну баночку. Жмете здесь, если для вегетарианцев, выбираете для вегетарианцев, жмете продолжить. Все, ваш заказ будет оплачен. Далее вам необходимо будет зайти также в автоотправку. И здесь настроить. Нажмете настройки и выберите автоотправка на следующий месяц. Как это сделать, вы можете найти в предыдущем видео, где я показываю, как оплатить с банковской карты. Друзья, с вами был Алекс Новиков. Заказывайте продукт, пользуйтесь им. Продукт классный. Желаю вам отличного настроения. Всем удачи. До встречи в следующем видео.